Друзья, всех приветствую на своем канале. Я думаю, что многие из вас уже заметили, как за прошлую неделю сильно просила крипта. Если мы перейдем на CoinMarketCap, можно заметить, что за последние 7 дней все графики абсолютно красные. Я думаю, что это прекрасная возможность купить свой первый токен. А если вы еще не знаете, где его купить либо где хранить свою криптовалюту, я хотел порекомендовать вам отличную биржу под названием CoinX. Сейчас перейдем к ее обзору, а вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей криптовалюты и не пропускать мои новые видео. CoinX это многофункциональная криптовалютная биржа для обмена и торговли широким спектром цифровых монет. Платформа была запущена еще в декабре 2017 года и является частью экосистемы VIABTC. Команда проекта обладает огромным опытом в сфере создания и исследования цифровых валют. На текущий момент биржа доступна для пользователей более чем 100 стран мира и развивается на 15 языках планеты. Что касается безопасности, CoinEx предпринимает усиленные меры, чтобы гарантировать вам безопасность активов. То есть, передача данных через веб-сайт осуществляется за счет безопасного протокола передачи гипертекста. Это означает, что данные зашифрованы. Также используется двухфакторная аутентификация Google и код SMS. И также идет проверка IP-адресов. То есть, если адрес изменился, вы получаете смс или письмо в случае возникновения риска. В июне 2021 года была запущена основная сеть CoinX Smart Chain CSC, разработанная на протоколе POS. Для того, чтобы разработчики смогли создавать свои децентрализованные приложения DApps. И, насколько я знаю, выделяется фонд для разработчиков приложений, которые принесли свои проекты в CSC. И лучшие из них получают бесплатный листинг на бирже CoinX. Торговая платформа CoinEx предоставляет в своем терминале множество услуг. Это спотовая торговля, маржинальная торговля, майнинг и другие. Имеет множество инструментов и сможет подойти как и для новичка, так и для опытного трейдера. Также плюсом является, что вы можете выбрать для себя удобный язык. На главной странице их на выбор аж 15 штук. Также в январе 2018 года проект выпустил свою монету под названием SET. Плюсом является то, что каждый держатель монеты может оплачивать часть комиссии данным токеном. Каждый день QNX будет покупать и сжигать сет с 50% дохода от комиссии за транзакции и также в конце каждого месяца, пока общий объем не сократится до 3 миллиардов. На текущий момент на торговой площадке торгуются более 450 криптовалют, также более 700 торговых пар на спотом рынке и 92 торговые пары на рынке фьючерсов. Купить криптовалюту на CoinEx можно легко и быстро всего пару кликов. На главной странице перейти в нужный раздел, выбрать криптовалюту для покупки, фиатную валюту для оплаты и поставщика услуг. Далее ввести сумму для покупки, заполнить информацию на веб-сайте поставщика услуг и завершить оплату. Далее проверяйте поступление монет. На этом все. Оплатить можно с помощью банковской карты, Visa либо Mastercard. Друзья, на этом видео подошло к концу, я думаю CoinEx многим понравилось, хотя я уверен, что большинство пользуются данной биржей. Кто нет, присоединяйтесь, обязательно ставьте лайк ролику, подписывайтесь, кто еще не подписан на канал. До скорых встреч, скоро будут новые ролики, всем пока.